Значит, а сегодня у нас четверг. Копирайт запрещен. Доступ к любой информации, знаниям и открыт полностью. Ну да, кто не знает, что такое копирайт, это то, что называют для обмана авторским правом. На авторское право всегда плевали, а копирайт это то, что какой-то буржуй или еще какой-нибудь писатый волосатый... Э отбирают за копеечку, за маленькую, да, у автора изобретения или автора там книги. Ну, ну вот. вот, причем правду ж пишут, право на копии, копирайт, на, на копии оригинала, не на оригинал, ну, вот, но вот имеет он наглость за эти копии требовать деньги, почему-то пиратство это плохо, вот, когда пираты не требуют копий за то, что... Деньги за копии, которые они отдают бесплатно народу, это плохо. А денежку мало ее брать за копии, это хорошо. Но даже и это не самое страшное. Самое страшное, что прячется под сукной изобретения, вот, которые были бы полезны человечеству. Сколько за... убито было изобретателей, сколько скрыто спрятано изобретений, которые бы совершеннейшим образом перевернули весь наш быт, все мироустройство. Вот. А все это вот этими вот подонками, вот этой морозотой, которая залезла сюда, выползки эти на наш план бытия и То извратили с, его. С головы на ноги причем перевернула. Вознесу. Так. Копират. Копирайт. Точно. Так, двигаемся, значит, да? Так вот, значит, доступ к любой информации, знаниям, ведания открыт полностью. Для всего общества отныне ясно видна дьявольская сущность денег и демонизм системы купли-продажи вообще. Вот это одно из самых страшных явлений, которое здесь, к сожалению, привнесли вот эти вот выползки, да, иных миров. Мы строим державу Русь народным самоуправлением, народной владой и безденежным обществом. На переходном этапе для всей Руси, для всего светлоразумного общества разрешен и реализован безусловный базовый доход. Алло, царь, царей, бум-бум-бум-бум. Mm -hmm. Давайте а потом уже там это самое. Будет картинка, а то он только вот это вот может сидеть. Причем на этих как там, вандербоевских уголах сидеть и рассуждать постановление. Какое там смотрю? Аж смешно. 20-е какое-то, 30-е, блин. Электроэнергия, связь, водоснабжения, отопление, уголь, газ, транспорт и прейс отныне навсегда предоставляется в лучшем виде без всякой платы. Не так вот, что вот броски заголовок и только там для пенсионеров, угу. и только в каком-то регионе. Нет. И в, каком в общем, есно. Отсутствует взимание любых коммунальных платежей, любые налоги, рэкет, вымогательства со стороны демонических, правительственных, банковских и иных бандитских структур, ну которые сейчас там самозанятые, да, уже стали... Вот. Кремлевские и прочие эти самые. Все, тотальный запрет. Никакого этого самого грабежа, никаких вымогательств. Оборваны все нити, нити закулисных кукловодок. Морок растаял и испаряется. Путь развития душ чист, ясен и освещен. Не бойтесь, двигайтесь. Откачка любых энергий с осознавшихся душ всевозможными телесными и бестелесными жизнесосами отныне навсегда невозможна. Вредить человеку посредством электрических сетей иных аппаратных средств отныне и навсегда строжайше запрещено. Стремительное сияние потока светлых энергий повышено до недоступных и смертельных демонам, бесам, их рабам и прислужникам величин. Более невозможно запрещать, контролировать, умалчивать и уничтожать открытие изобретения, технологий света. Михрана Кишев вспоминаем то, что мы регулярно озвучиваем. Вот, то есть мы не просто ля-ля, мы действительно, вот он, проект, вот оно, воплощение идет полным ходом, поддерживайте. Ничто в нашем мире не может производиться некачественно, только исключительно лучшие образцы технологий. Никакой хлам на очищенном плане нашего бытия нам не нужен. Мы воплотили, воплощаем все наши лучшие решения, все наши высокие мечты. Наша совместная воля, тверда, необратимая, неизбежна. Все озвучено, выполняется... Незамедлительно и во воздравие. Да, и так сказал, она сделана по совести, по чести во благо. Своеволю озвучили Левшин, Сергия, Янцин Олега, породопелюга и белый ус. Аканик смотровый комаяк смотритель. Вот. Палыч, да, сколько людей с силы тех, кто тех, чьи ведания знания несли безвозмездно на первоплощение отправили. Да, и это тоже потери большие. Ну, я надеюсь, что это прекращено. Вот. Ну, а насчет того, что э, я полагаю, все-таки, и есть тому примеры, подтверждения, среди даже самых таких великих изобретателей, гуру настоящих, да, учителей, можно сказать, человечества. Вот. Те, которые ушли, так сказать, да, в перевоплощение, тех, которых убрали, я так полагаю, все-таки есть, были в них определенные петельки, вот, и к ним нашлись определенные крючочки. Вот, даже к самым таким продвинутым, типа Николая Викторовича Левашова, вот, потому что у него, к сожалению, тоже были большие ошибки. Нужно было отдавать эти технологии, вот. Каким образом для этого существуют вот эти продвинутые высшие ипостаси, чтобы отдавать это именно человечеству, а не каким-то правительствам. Вот, не надо было никуда лезть там в эти самые, да, в кандидаты в президенты и прочую эту хренотень, да? Вот, Ну и опять же, школы, школы вот эти нужно было. Не где-то в Америке открывать, да? Для детишек, которые умеют, а повсеместно, по всему Союзу. Да. Вот, тоже опять же, весьма продвинутый, да? А, как его. Атомы эти. А, ловчиков? Нет, ну. С, ловчиков? С, с, Рыбников? Ну да, рыбникова тоже поймали на то, что не захотел он отдавать народу все какие-то авторские права ну значит, да, газкомпаниям газпрому да. значит он отдал эти технологии, а народу фигушки да? ну не знаю Ловчика у Ловчика наверное просто это самое просто обманули попытался книгу издать и наверное как-то чего-то где-то так